И вот про рэпера Хаски мы уже сказали в двух словах. А сейчас, в общем-то, э, оказывается, выясняется, что возбудили дело по умышленному уничтожению чужого имущества. О чем речь ни этот рэпер, ни его менеджер э, не знают. Я так понимаю, ну, кто-то там что-то написал, какой-то козел там ментовской, да, и по этому поводу возбудили дело. Им нужно было основание песни. он такие очень. Обидный правового Путина поет. Ну, я и ожидал этого, потому что я думаю, что же они его так трамбовать стали. Несколько административных дел. И кроме всего то есть все одновременно. Уголовно, несколько административных еще отправили на а, экспертизу его песни на экстремизм. Их и артист. Такие вот дела. Милонов попросил главу МВД проверить деятельность рэпера LG. Вот наш пострел везде поспел. Не успеют какого-то представляете? То есть этот человек вот занимается только самопиаром, больше ничем. И только возникает тема, ну, наверное, сидит кто-то там гуглит, раз основное слово выпало рэпер. Ну, в связи с тем, что там вот этого рэпера Хаски трамбовали и так далее. Что нужно делать? Ну, нужно подстроиться, то есть к этому слову что-то пристроить. Вот раз деятельность рэпера Эл Джей не понравилась и так далее. И тут же еще всякое шоблое Думское возникло: стали рэперам объяснять, что не надо ругаться матом. Представляете, там, что творится. Такие молодцы, как, и, как это, и Эти люди запрещают мне ругаться матом, да, эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Да, а вот а маматом не ругайтесь, да. Там, они бомбят детей термборическими бомбами. Там безумное количество детей, стариков, женщин, пофиг, устраивают войну с собственным народом какие-то притаскивают, покупают машины, деньги выделяют на покупку машины, которая будет лазером там по глазам и, и звуковой волной по ушам бить людям, которые выйдут протестовать, отнимают пенсии, обрекают на голодную смерть, лишили медицины, говорят, но ну вот матом ругаться нельзя, вот это все можно делать, представляете, вот эта вот сука, как она, Елена Дропенко. Вот это все можно делать, матом нельзя ругаться. Вы только матом не ругайтесь. Вот, Елена Дропенко, вот я, я говорю, я перестал быть сторонником смертной казни по определенным причинам. Да? То есть, снизошло, что называется. А так бы я вот высказал бы, что я думаю, блин. И вот Госдума приняла закон о продолжении заморозки накопительной пенсии. Вот как можно без мата это? А? Он говорит, ну а что, идите вы нафиг, какая вам пенсия?